две недели с мячом или две недели беговой работы с мячом конечно вот все будут наверное с мячом что самое нелюбимое в предсезонке бега да. нет я не скажу что я скажу что самое нелюбимое это втягиваться потому что это самое тяжелое mm -hmm. остальное уже потом уже нормально когда тянулся Ой, не знаю, мне кажется, э, предсезонку никто не любит, потому что очень тяжело изначально вкатываться, но потом уже полегче. Вот э, тренер мой один э, говорила всегда, как я хочу сделать укол и проснуться в Марте, который сезон учнется. Поэтому предсезонка всегда тяжело, вот тяжело вучение, легко боевик. В общем-то, начали мы работать с 11 числа, да, то есть прошли, прошло, наверное, но ну, сколько, сегодня у нас, то есть 14, да, почти 13-12 рабочих дней. Провели мы и втягивающий цикл, только мы этой двусторонней игрой закончили этот, ну, в принципе, я могу сказать, что я доволен всеми девчонками. На довольно понятное делать э, девчонками, которые у нас чуть постарше пришли, вот, ну, и очень доволен девочками, которые пришли из нашей старшей лицензии, вот, они оказываются Такое, знаете, такое достаточно достойное сопротивление более взрослым. Я не исключаю, что кто-то из них и появится в стартовом составе, потому что они действительно этого на данный момент готовы. Как это дальше будет, ну, будем смотреть. Так что, если подвести черту, то вот за этот период подготовки, за этот цикл 12-дневный я доволен. Как вообще сейчас в команде дела? Насколько я знаю, все здоровы, слава богу, надеюсь, все Ой. живы. наконец-то. Как говорится. Вот. Ну да, все здоровы, все тренируются. Надеюсь, как бы этот сезон будет страв, и мы сохраним этот боевой состав. Вежсезонья мы расстались с определенным количеством игроков, в том числе и легионеры. Сейчас на их место, если говорить именно о взрослых новичках, вы взяли, это Ксения Губичная, это Зарина Капустина и Дарья Мульникова. Как в целом девушки вписываются в коллектив, уже можно сказать, что освоились или еще такая Я думаю, что они достаточно, ну так, можно такое слово, гармонично, действительно гармонично вписались в коллектив, но. Когда, когда начнется чемпионат, это, наверное, вернее не чемпионата, а игры ответственные, игры на результат, тогда уже, можно сказать, более так ну, в полном объеме, как это на ну, сегодняшний момент. Но это не легионеры, это русскоговорящие, это девчонки, которые э, в нашем чемпионате все друг друга знают, поэтому особого труда им не составило вписаться в коллектив. И, вот, поэтому я подчеркнул, что я уже сказал, что я доволен и отношением, и содержанием их игровых качеств. У вас целый состав сохранился, не считая нескольких человек, плюс добавить три взрослых игрока. Как девчонки освоились уже в коллективе? Ну, я надеюсь, потому что как бы, мы стараемся, чтобы они чувствовали себя хорошо, чтобы ну, они чувствовали от нас поддержку, вот что им доверяют. Поэтому я думаю, они как бы в хорошем настроении, им нравится коллектив и вы вкатываете нормально. Из команды уходит сезон сезон по 5-6 человек. С основного состава я подчеркиваю. Ну, это не, не очень просто. Не очень просто. Вот. Но ну, благодаря тому, что, наверное, все-таки у нас легионеры были так уже более адаптированы к нашему чемпионату, тем более к нашей погоде, это скажем так более легко делалось. На сегодняшний момент все девчонки из нашего чемпионата легионеров нет. Поэтому, на мой взгляд, в этом плане полегче в этом году. В принципе, у нас все расписано до начала чемпионата, до кубковой игры, которая планируется, до суперкубковой игры, первой официальной игры сезона, которая планируется на 12 я повторяю, планируется на 12 марта. У нас все расписано, сейчас мы в следующей неделе мы заканчиваем игрой с У-19 э, командой БФФ в Манеже, потом мы играем э, с Зоркой через неделю, потом мы едем в Могилёв 18 числа, в Могилеве играем, после этого э, мы снова играем э, с БФФ Если будет турнир, который планируется, да, организаторами которые являются э, команда БФФ то мы будем участвовать в этом турнире. Если нет, то мы подстроимся под недельный цикл, который нам позволит который нам позволит заключительную игру провести вот, уже в таком составе, который будет выходить на суперкубок.